Господи, ребят, наконец-то я собралась. Боже, я устала. Все, это корм доги. Всем смотреть не выключать. Знаете почему? Потому что я сделала их сама. Я, я устала их делать, ребят, честно скажу. Все, давайте, смотрите, цените. Сделала сама, сами руками. Только что из сковородки. Я прикреплю на них рецепт. Но вообще ничего сложного. Ребят, сложного, правда, ничего. В описании под видео вы найдете подробный рецепт. И не ленитесь делать тесто с дрожжами. Знаете, я использовала кукурузную муку. У меня чипсы остались с мукбанга. Я тоже их туда на этот... Короче, зафигачила. Ничего сложного, ребят. Оставлю рецепт, по которому делала. Сейчас попробуем, насколько это вкусно. Короче, все. Я больше сама готовить не буду. Потому что капец, времени столько уходит. Это просто всего лишь такие вот корундошки. Ладно. Начинаем. Должны быть очень вкусные. Я обожаю сиски в тесте. Сиски в тесте это моя любовь. Пробуем. Ребят, елку сегодня буду убирать. Слушай, ну, прикольно. Хорошо. <смех> да да да Короче, этот я делала в сухарях. Давайте есть попробуем тоненьким. Они с сыром, и там сосиска после следом идет. Чуть подостыл. Знаете, кляр? Я делаю без рожей. Может, поэтому. Весь процесс сняла. Ну, как весь. Знаете, вот некоторые люди снимают процесс готовки. И они, на самом деле, вообще огромные молодцы. Потому что процесс готовки так сложно снимать. У меня постоянно срач образовывается очень быстро. Просто, видите, хуружная мука, она такая, не как наша, обычная. Знаете, сколько мечтала о кольндогах? По итогу получились посредственные. Знаете, я сделаю обзор закажу из популярной кафешки московской пойдем оттуда, но меня пугает, что в корондогах, что они уже остынут, пока до меня доедут. Корондоги остянут и уже будет не тянуть сыр. Ну, короче, попробуем. Ребят, все, я возобновляю спорт. Я возобновляю режим. Подписывайтесь на мой Телеграм. Там я все рассказываю. Ой. Ой. Там я все рассказываю. Че ем? Куда хожу? Знаете, я боялась, что сыр вычечет. Сделаю тест таким толстым. Всегда, когда хочу что-то такое вкусное приготовить. Выходит, ну знаешь, конечно, первый раз готовишь. Когда первый раз готовишь, как бы сноровки нет. И что-то может не получиться. Ну Но так нормально. Майна сосиска. Ребят, стала ходить в зал. И там капец. Короче, я же ходила в тот зал. Что помнит, у меня там были бабульки, которые постоянно сидели э, в бане. В этом зале другая тема. Знаете, есть два типа людей в спортзале, кто ходил, может быть, встречали такое. Типа есть одни люди, которые, ну, немного стесняются ходить, прям таки голыми по раздевалке, но стараются как-то себя вести, но более сдержанно. А есть те, кто просто голые ходят, постоянно там перед зеркалом голову там сушит голые, ну, в общем, поняли. Я вот часто с такими женщинами сталкиваюсь, это странно, честно, потому что, ну окей, ты любишь свое тело, пусть, но я не хочу это видеть, <свят> так много. Сегодня была в спортзале, со мной придевалась девушка, она вышла из душа, ребят, ну честно, это было нечто, она, короче, стоит, ну полностью голая, там что-то там, делает то приблуды, знаете, как будто дома ванная одна, и, как бы там получается раздевалка, знаете, поделена на секции. И вот мы в самой первой с ней секции, а вот там уже выход. И, короче, там на выходе парень ремонтирует автомат э, с печеньками. А как бы, а я, ну, я уже потом поняла. Я такая стою сушу голову, я понимаю, что она тут голая, что-то там крутится. А парень-то в зеркало все видит вообще-то. Это жесть. Я не стала ее расстраивать. Может быть, она так и хотела, чтобы я кто то увидел, но это ужасно. Еще у нас не шкафчики, знаете, вот так вот были рядом. Это, как всегда, закон подлости. У меня так всегда. Я с кем-нибудь, да, встречусь э -э -э, рядом с шкафчиком. И вот. Она там крутится уже под конец, она решила одеться. Одела нижнее белье. пошла сушить голову, как бы сушить лисички в трусах, а там парень, вот он, он стоит, который чинит автомат. Ну, Может быть она хотела, да? Вот я такой час встречаю. Не то, что мне это не нравится. Я не даю ему никакую оценку, мне это просто я так не делаю. Я всё-таки стараюсь, знаете, как это себе вести. Это сейчас общественное пространство. Ну, чтобы не нарушить ничьи границ там. <смех> ну, знаете, стараюсь как-то там не выхаживать голый в этой в раздевалке. Вообще, когда первый раз я пришла э, в спортзал, для меня это был шок. Потому что, знаете, как э, ну, вот в, э, на физкультуре, допустим, все переодевались, ну, как-то так скрытно, да, достаточно. И тут я перехожу в спортзал, э, ну, вот фитнес именно, и я вижу, что там женщины, ну, просто сходят с ума, типа, они реально там чуть ли... Ну, просто они там путешествуют по этой, по раздевалке. Ну, сегодня с таким столкнулась. Ну, сегодня прям реально была такая ситуация странная. И по итогу, как бы я стараюсь на нее не обращать внимания, а она как бы делает все, чтобы я обратила на нее внимание. Знаете, там танцует что-то, ну, как бы ей хочется, может, внимания, да, там, чтобы люди не обратили внимание наконец-то. И по итогу, я выхожу с спортзала и понимаю, а где мой топик? Прихожу обратно в спортзал, вывернула всю свою сумку, топика нигде нет. Может быть она и забрала, не знаю. Топик я свой потеряла, новый кстати, классный, не знаю. вернет она его, сейчас забрала. Но это прям дико было странно. У меня вообще такого никогда не было. Видимо, она меня как бы закрутила там. М -м -м. Как бы в этом и весь. У меня когда то потерял стопик. А если бы она себя вела нормально, то такого бы не было. Я бы топик не потеряла. Поэтому, ребят, надо, конечно, вести себя так, как тебе нравится. Но... А в то же время нужно помнить, что вокруг другие люди все-таки. И, ну, типа, твой комфорт начинается, заканчивается там, где начинается там комфорт другого, да, там свобода другого человека. Поэтому я не люблю прям так откровенно кому-то мешать, там, собираться или еще что-то. Она, вроде, никак не мешала, просто там голос стоял 15 минут. И это как-то, ну, странновато, короче Вот. Если были такие ситуации, пишите в комментариях. Я уже была в шоке. Мне некоторые написали под тем видео моим прошлым, что у вас был шампунь карапуз. Просто невероятно. Шампунь-карапус. Это вообще любовь моего детства. Кто-то даже сейчас, говорит, им пользуется. Ммм. Ребят, если вы знаете, где купить харапуза, пишите. Я, ой, знаете, вот так вот, я люблю так. Видите, сколько теста? Ну, не умею я. Знаете, я могу там капусту потушить. Глупцы сделать. Это очень вкусно. Ребят, ну сегодня так повидался. Пусть еда не очень. Пусть. Ну и что. Я вот самокритична, кстати. Вот так. Поэтому у меня завтра выходной из спортзала. Послезавтра обязательно пойду. У меня, ну как-то, во-первых, и желание вроде как есть. А во-вторых... Ну, как-то, вы знаете, вообще без спорта мне вот тяжело, у меня просто физически начинает все болеть. Как бы организм застаивается, знаете, мне это не нравится. Поэтому мне очень нравится, ну, как бы мне нравится, когда я активничаю. Потому что я реально все лучше ощущаю. Ну, как вам корондоги, честно? Пишите, пожалуйста, в комментарии, оценки. Ну, ребят, ну три из пяти, да? Ну ничего страшного. Зато своими руками. Собаку. Чара, ты же поел. Ты же только что ел. Пойдем с ним гулять, сейчас я уберусь, потому что, ребят, вот честно, не поверите, я когда готовлю, особенно когда такие какие-то творческие рецептики, так чисто побаловаться, у меня все вокруг просто реально бардак. Я я я хотела же вам снять, как я делаю процесс. И я немножко посняла. Но я не могу как бы снимать, знаете, так вот сбоку, потому что у меня там просто как будто бы взрыв произошел в продуктовом магазине, понимаете? У меня так всегда. <сваб�84> <сваб84> Если вы знаете, хороший рисоп корндогов, Знаете, я хочу, чтобы тесто было мягкое. Я просто люблю сосиски в тесте. Видите его? Видите его? Дай лапу. Чарли, дай лапу. Да, Бубусик. Браво, браво, браво. Просто. Видите, какой умный? Мужчина ему уже почти два года. Девочки, если у кого-то, кстати, босс терьеры есть, девочки, мы готовы приехать на свидание, кстати говоря. А, потому что, не знаю, как бы, производить ли операцию такую, которую вы понимаете, сейчас собакам производить, либо не производить. Поэтому, если вдруг у вас есть девчонки Бостон-терьеры, посмотрите, какой у нас мальчик красивый. Вон он, мужчина. Чарли, ты мужчина? Помните, как ты его показывала? Был такой маленький сейчас, он какой. Мужчина. А, ну на, сейчас дадим ему палочку погрызть. просит. Она как раз такая, с запахами. Он любит такое погрызть. Ну что, поели. Честно, не хочу доедать, ребят, простите. Кстати, кстати, кстати, дорогие мои. Я тут свою сестру упрашиваю, чтобы мы с ней сняли видео. Поэтому ставьте плюсик в комментариях, если хотите, чтобы Маша, моя сестра, появилась с нами в следующем видео. Я очень хочу. Не знаю, получится или нет. Она стесняется, ей нужна поддержка. Вот. Ну что. Обещаю, что написал комментарий под этим видео. Любой, мне не важно. Это поможет продвижению моего канала. Больше людей увидит это видео. Um, ну и подписывайтесь на Телеграм, если еще не подписался. Все. Я всех целую, всех люблю и всем пока.